Дорогие друзья, Мишка уже записывался, а теперь будет записываться Владимир Васильевич Савватеев. Мой папа. Вот. Запишем мы сейчас, ну то есть папа запишет, про магические квадраты. Магические квадраты, я с детства их как-то любил, никогда не понимал до конца, а вот э, папа как-то разобрался кое в чем, по крайней мере. Да. Ну что, расскажи, как делать магические квадраты, там, например, три на 3, 4 на 4. Ну, а дальше там, может, завершим Призовем всех думать попробуем, попробуем Вот, Владимир Васильевич, значит. вам слово Насчет квадратов 3 на 3 Это знает, в принципе, сейчас Любой хорошо развитый школьник Начиная с пятого класса Вот, так что там Начнем с него, а потом посмотрим Что можно сделать дальше Дальше тоже, что из них можно сделать, известно Потому что Три – это нечетное число. Оказывается, в теории магических квадратов очень важно знать, какой это квадрат четного порядка или нечетного. А, ну, очевидно, потому что там да. центр, да, там в нем... Да. Ну, ну, понятно, да, почему. Да. Ага. Кроме того... Самый простой магический квадрат, какой можно придумать, он состоит из одного квадратика, но он никому не интересен Переходим Второй, значит, здесь можно написать только одно число, наверное, единицу стоит написать Больше тут ничего не придумаешь, но можно заметить один факт, даже на таком чертеже По горизонтали сумма равна единице, по вертикали единица по этой диагонали единица и по этой единице. То есть, квадратик один, а сумм тут уже считали аж целых четыре. И да. все они одинаковые. Так. Вот это мы запомним и переходим ко второму шагу. Теперь надо рассмотреть квадрат 2 на 2. Так. И, наверное, мы тут ожидаем, что будет что-то похожее на это. Ничего подобного. Это существует квадрат, хотя и неинтересный. А здесь вообще он не существует. Сейчас объясню почему. Квадрата надо заполнять в этом, в этом исследовании числами, идущими друг за другом. Один, два, три... 4. А, это условия на магический квадрат, да? Да, что да, обычно, а, на в... самом деле его n можно... квадрат чисел, да, да всегда да, идет? Да, да, а, да. да. А, а все, все, И они от 1 до n в квадрате. Ага, все, я поздно. Ну, знаю. это один из простых вариантов, потом можно сказать, что на самом деле здесь можно писать любую арифметическую прогрессию. Mm -hmm. И будет mm -hmm. тоже там, его потом можно будет сделать в некоторых случаях магическим квадратом. Так что вот теперь проблема такая, что вот у нас стоят 4 числа mm -hmm. от 1 до 2 в квадрате. И мы теперь можем уже попробовать найти сумму по двум горизонталям, по двум вертикалям и по двум диагоналям. Ну да. И вот хорошо бы, чтобы они все, все эти шесть сумм были одинаковыми. Ну, более-менее очевидно, что да. это невозможно. Более-менее да. очевидно, что это невозможно, но тому, кто хочет углубить свои знания поэтому может это строго доказать. Ну, пусть докажет, да. да, да, да. Но ясно, что Так что здесь не, не существует мои mm -hmm. квадраты. Дальше на, на повестке дня остается квадрат три на 3 Первый нетривиальный. Да, первый нетривиальный, и первый, который фактически, первый, с которого начинаются нечетные количества. Три клетки, потом пять клеток, семь и так далее. Для них отдельный алгоритм имеется. А вот для того, для тех, которые четные, ну, первый самый четный квадрат вообще не существует. А дальше у нас будет вопрос: существует ли. Квадрат 3 на 3. Ну, заранее, скажем, что он существует. Это сейчас даже школьники знают. Дальше идет следующий вопрос. А как быть с таким вот особым квадратом магическим, когда у нас 4 на 4? Рисую. Так, а 3 на 3 ты нарисуешь его? Или... Нарисую, нарисую. Сначала только я постановку задать, что будет дальше делаться. Дело тут, там ты делаешь. То есть, здесь надо сначала решетку это правильно нарисовать, и иметь хорошее воображение, что дальше делается Вот, значит, вот тут в чем дело Вот это первый нетривиальный квадрат, фактически, магический Нечетного порядка А это первый нетривиальный квадрат Четного порядка, и начинается он с четырех Потому что для два на 2 он не существует да. вот дальше уже начинается некий такой вот значит, Сейчас магия будет Да, магия, магия. будет самая настоящая можно показывать с помощью этой магии хорошую новогоднюю шутку кому-нибудь там удивить. Вот сейчас, ребята, я вам хороший фокус покажу здесь, например. И нарисовать тоже вот этот квадрат 4 на 4. Ну вот, а теперь мы смотрим, в чем тут магия заключается. Значит, видимо, кому-то там в древности пришла очень здоровая мысль заполнять эти квадраты арифметической прогрессии с шагом единицы Ну, например, 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Может, это б... не магический квадрат. Это не магический. Кроме того, вообще не обязательно именно такой прогрессией заполнять, но надо, чтобы была прогрессия. Ну а числа желательно, чтобы были целые, хотя это тоже, значит, эта тема может быть исследована в общем виде. Можно договориться, чтобы записывать 9 любых вещественных чисел не обязательно целых и требует, чтобы они выполнялись все вот эти суммы одинаково так. и это, конечно, будет получаться и очень многими способами, так что это не очень но интересно ты не томи душу, как все-таки квадрат 13 на построить, шла, кроме шла, как шла. подбором и так нет не подбором вот именно что знаменит... не подбором да. довольно таки знаменитый французский ученый башедо Зильяк Сфурбогер вот ну, четко, как это надо делать И никто от него этого не ожидал Поэтому до сих пор все удивляются Как ему такая смелая мысль в голову пришла А мысль в голову пришла вот такая Он решил повернуть, грубо говоря, эту всю картинку на 45 градусов да? У -у -у. Такая безобидная мысль, но она его привела к крупному успеху Для этого предлагается провести вот такие прямые линии под углом 45 градусов, разделяющие числа, записанные внутри квадрата. Угу. Вот такими косыми такими вот линиями так. отделяются. Это система параллельно Отделяются числа друг от друга. А потом еще в перпендикулярном направлении к ним. Такие же, такого же типа линии. Вот так. Тоже разделяет вот эти числа. Так. Вот теперь мы готовы методом Баше до Мизерьяков построить Изобретатель игры Баше да. да, самое, значит, самое интересное, что он уже почти построен Обвожу жирной линией, на что нужно обратить сугубое внимание Вот он, ответ, он уже виден Вот, вот если тут обвести, это красная ручка, что-то она... Она не, пишет, на высоте, не на высоте да. Все-таки зеленый только вот. Короче говоря Вот это будущий магический квадрат а. вот. И осталось только что сделать Вот эти числа 2, 6, 5, 4, 8 Уже стоят на положенных им местах Остались только пустые места Вот здесь Два. И сюда так и тянется рука Взять и вот эту единичку написать Но это будет неправильно Но это нельзя делать Потому что здесь и так вот эти числа меньше чем вот Да, эти. да, да, да Поэтому здесь поставить. надо, чтобы было что-то больше это Поэтому вот, опять же Башидо Мизерьяков, видимо, а может кому и раньше Пришла мы что единицу поставить сюда А девятку сюда Отлично Это, ну, это перекрестное восстановление да. записи Итак, мы сюда пишем девять ну, да. Сюда пишем один, Да. А здесь, согласно тем же Правил, правилам рассудения, 7, семерочку пойдет нас не сюда, угу. а вот сюда. Да. Два, а троечка пойдет сюда. Отлично. Осталось только всех поразить присутствующих, того, кто -то не слыхал, что это будет квадрат, и он будет магический. Так, выписываем его, уже не поверно. Да на 45 градусов. Да, вообще-то видно, ну... Еще веднее будет, если сейчас аккуратненько нарисовать. Сейчас это Итак, я отдельно Слушаюсь, это тут все уже и Мор фломастеров у нас. Да. Пора вот в университет тогда, пожарского да, ехать да. за фломастерами. Да. Давай. Да, но ничего, ничего. Однажды. Давайте запишем. Черный возьми, черный отлично пишет. Нет, вот. а Нет вот тоже отлично. не лично. А вот болеть к сожалению. Вот. Нет, лучше не трогать. Нет, сейчас мы ну, вот здесь все нормально напишем. Значит так, читаем вперед, он повернут, поэтому надо читать его вот так вот, боком, описать а ровно. Ну, ну да, да, да, да. Итак, 4, 9, 2. 4, 9, 2. Следующая строка. 3, 5, 7. Да. 3, 5, 7. Обратите внимание, идут прямо вообще подряд нечетные числа почему-то но это уж не знаю это случайно это, да издержки производства да? 8 1 6 и делаем две маленькие а, отлично первая проверка да То нет но все и... дальше любой проверка числа уже. нет числа от 1 до 9 здесь есть есть 1 2 3, 6 7, 7, 7, 7 8 в общем короче это все, все это из этого алгоритма а? видно что большие Мизельяк не мог здесь упустить ничего, тут просто да. некуда деваться. Расскажи про 4 на 4 там да, какая-то да, потрясающая поворотная Да, да, да Ну тоже потрясающая, но она очень красивая Да Она, так сказать, сугубо геометрическая да, ну -ка, ну -ка, а? Итак, здесь все суммы будут, как легко убедиться 15, конечно Да Потому что сумма от 1 до 9 равна да, 9,8, да, 9,10 по поваленной 15 сумма по строке На да. второй строке 15 По третьей 15 15 ну да, да, да. По а столбцу тоже будет 15. Все. Ну и по диагоналям. Да, и по диагоналям. Вот какие. Бывают еще более заумные квадраты, где у них и еще на этом не, не, не кончаются одинаковые суммы. А еще кое-какие бывают. Кроме этих. Ну, это сейчас вот я не буду отвлекаться на это. Давай четыре на 4. Да, сейчас. Мы ждем. Пятнадцать. И что самое умилительное, что и здесь тоже 15. Да. Здесь тоже 15 будет. А теперь переходим к самому, я считаю, да. интересному сообщению. Да, да, да. Здесь, конечно, мы так будем, рассуждая по аналогии, тоже заполним числами 1, 2, 3 и так далее. Ну да. 1, 2, три, 4, 5, шесть, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Вот, начал сейчас. Предлагается для построения от магического квадрата 4 на 4, а его действительно можно построить. Что сделать? Делать? Заморозить. Сначала физический процесс. Заморозить диагонали. Вот это называется вот это да. диагональ. Их надо заморозить, то есть они уже стоят на своих местах. Их не надо никуда сдвигать. И вот эти. Сокорный баба. Да. А вот то, что остается, можно обвести кругом и назвать колесом. Обвожу. Блин. Ребята, делать, вот не просто один, а вот такой, вот, чтобы внутри него были написаны цифры Два Ну, три. понятно, типа понятно, концов. да, 2, 3, 8, Короче двенадцать. говоря, вот это вот замороженные, они стоят на диалоге, да, они будут да, да. А вот здесь будет вот такое красивое да, да, колесо да, да. И что же оно делает? Так что колесо? С колесом можно делать только... А где он, а, а, а, кстати, <сёк> короче, где? где обруч? <сёк> да. Обруч. Да, ну, да, короче, можно вертись, его переворачивать. Веоте. Можно, веоте можно, веоте, можно веоте переворачивать. вот так повернуть. Да. А можно вот так и вот так. Да, и, да, ну, и ну, и а идет, надо сделать и то, и другое просто идеальной простотой, То есть повернуть на 180 градусов в результате композиция двух отражений на градусов, это 180 градусов. Значит, двойка с 15 местами меняется. И так далее. Мы сейчас отдельно выпишем результат первого поворота. Тут два поворота будет. Соответственно, я А ты сразу выписывай результат. композиция Поверьте ошибиться. Да, все-таки вторую вот напишу, все-таки окружность, для того, чтобы на них ореть. вот теперь мы не ошибемся. Итак, вот это вот кольцо, да. его надо подправить. Но подправить так, чтобы оно все время перемещалось, как единое целое. Ну да. Взяли, повернули и перевернули вверх на хай. А потом вот так. Да -да -да. Нет, а это потом поворот, еще сверху Нет, этот поворот на 180, так что можно смело менять местами 5-12, 8-9, ну да. 2-15, 3-14 все. Ну давай, значит, короче, сейчас мы, ну как, первый промежуточный этап. Да не надо, пиши сразу ответ. Если я прав, то просто меняются местами Все, все на сто 180 градусов 2,15 меняются местами нет, нет, Боюсь, что тут не так, не так. Нет, Я боюсь сейчас ошибиться давай Сейчас мы все-таки промежуточный этап нарисуем Но тем временем уже вообще все сядли. Ой, Где же еще там у нас? Есть что-нибудь? А, вот! Синий, вот, синий вот наш спаситель Вот это наш, наш цвет все, Синий спаситель Так, раз Два Три Раз, два, три. Так, ставлю точками там, где заморожено. Да, Они уже известны А теперь ставлю кружочек такой для остальных незамороженных. Вот. Так, ну и, соответственно, внутренне. Ну, хорошо. Так. Итак, ну, скажем, вот мы меняем местами. Значит, 8, 12 пойдет влево. Восемь двенадцать. А в наказание за это 5-9 пойдет в по ну, да. 5-9 Тем временем 2, 2 и 3, 3 поменяются местами И это 14 да. и 15 Но это еще пока не все Ну А теперь, да, теперь, а первых, теперь это, 5, это не успело это кольцо привыкнуть к жизни на этом месте Как его еще вот так переворачивать вот 15 ты не поменял а? 14, да, 14. Да, да, изменяю, ты не поменял. А я да, это да. увидел, потому что я знаю, что будет поворот. Конечно. Не вижу, что не то не туда. Ну идет. хорошо, хорошо, сейчас я до конца доведусь. Да, конечно, да, будет да, поворот, да. Конечно. Да, конечно. Значит, то, да, да, вот а, а ты все это стирай, конечно, да, хочу, конечно, пока, конечно. да. Итак, окончательно-то сказать, что да, заодно да, контактирование. новогодний фокус на этом сейчас будет заканчиваться. Можно уже будет всех, значит, выпивших по первой порции. Значит, зрителей, да. потешать уже можно. Вот так. Не только говорить, нужно, чтобы они со стула при этом не свалились. Значит. А у меня есть видео. Почему я не пью? Правда, оно сейчас Временно недоступно. Так, вот так. Меняем. Ну теперь можно уже действительно 3-2 пойдет вниз, 15-14 вверх. Значит, 15, 14. Ну, конечно. Так и есть. А Это здесь соответственно двенадцать с восемнадцатью меняется местами. Вот да, эти да, вот восемь. Да, восемь, конечно. А здесь пять и девять. Девять вверх, пять вниз. Ну да, остальное вбиваем. А остальные 1, 4. примороженные. Просто вписываем один, шесть, одиннадцать, шестнадцать, четыре, семь, десять, тринадцать, четыре, семь десять да. тринадцать. Вот, вот перед нами красиво изящно полученный магический квадрат четырнадцать. Да. А зрителям? а кто не верит, может проверить. Да, значит, это... зрителям первое, проверить это, второе, разгадать этот секрет самостоятельно. А кто не разгадает, в наказание получит мой разбор этого секрета через некоторое время. И а также комментарии про другие магические квадраты, квадраты, которые... Последнее Кто? замечание. Постановка неизвестной задачи для меня. Я ее поставить могу, но решить пока не могу. Предлагаю это, подумать всем желающим. Что за задача? Ну, как? Дальше, наряду с магическими квадратами, можно рассмотреть магические кубы. Кубы? А Понимаете? я вообще про них ничего не знаю. Так что, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас я скажу. Нет, существует, конечно. Только, а, как их строить? Существует. А, уже, существует, но существует. Уже у меня, например, имеется маленькая статика, где даже а, в четырехмерном процессе. Все построено. понятно. Да, Он, да. Есть же ребята в Иркутске, друзья, которые нашли, нашли не помню, как их зовут, Рома Заикин, по-моему, компания, ну, я... Они Саш Семенова в лаборатории, они нашли какой-то большой-большой квадрат там, с помощью каких-то сад-алгоритмов. Ну, и это там вот. можно. И, так что, и, ну, и, ну, именно и... интересна вот эта наука, да? да? Наука что это на самом это деле тесно просто. связано с геометрией преобразований. Вот с сойти, да. Хотя это чистая алгебра, но она да, становится геометрией. В чем красиво здесь, да. Но сейчас весь формулируй все-таки. Имеется на свете Давай. магические кубы. Кратко напоминаю, например, магический куб 3 на 3, например. Как все надо А посмотреть? что у него сумма? Какие суммы а, у него? Вот это, это, самое, это самое главное, что было неочевидно. Теперь уже стало ясно, очевидно. Значит так. У него есть три слоя. Ну, понятно, да. И по этим слоям эти суммы должны быть одинаковые. А, по слоям. По слоям по-другому по по не, по не, не бывает. По-другому по бывает, но это будет немножко другого типа, и тех очень мало существует. А, а по слоям, по всем? Да, это совершенно общая теория, нет, да? которая позволяет вот обобщить вот эти вот методы ага. для, для, для 3натрия. А для 4 на 4, вот сейчас скажем, для 3натрия для 3 3 можно и, что сделать? Вот так еще разрезать. Ну, так, ну да. И, соответственно, ну, понятно, вот да. так. И будет, в общем-то... Да, значит, я заранее не буду говорить подробности Они изложены в одной из моих ага. работ это все э, Так вот Ну, что там надо будет делать Поворот на 45 градусов вокруг этой оси Вокруг этой и вокруг этой И получится Фотомионы, короче Ну, что-нибудь да. в таком духе Это еще не проблема, да. Это как раз проблема легко решается она уже решена А вот дальше идет вопрос Если взять кубик Четыре на четыре на четыре Ага, -а. Вот. и что? А, а что? В неизвестно, да? Нет, известно, что в кубике можно ведь делать, поменять вот эти зеркальными местами, потом эти две, еще три То есть там будет три таких процедуры, но неизвестно получится ли при этом магический куб я просто это не пробовал делать. а, -а, -а. Ну, это приходит в голову по Вот, может, здесь есть колесо, <свалить> а там будет вращаться <свари> сфера. Отлично. Да, над Очень Возможно, интересно. Возможно, что там что-то будет интересное, а тогда можно его воноумерное пространство это Вылезти, будет. да. Конечно, вот. На этом можно и закончить. ну что, спасибо Предновогоднее выступление. Привет всем!